Добрый день, дорогие друзья! Алла Ивановна, наша зрительница из Чебоксар, пишет: наша 16-летняя дочь, ранее отличавшаяся вполне уравновешенным характером, в последнее время стала весьма несдержанной, категоричной в суждениях и конфликтной. Что с ней происходит? Ну, надо сказать, что старший подростковый возраст или юношеский возраст. Время, когда сознание человека, будучи родом из детства, вдруг перестает быть безмятежным и начинает активно взаимодействовать с окружающим миром. Эту подростковую погоню за собственным идеалом и завышенные требования ко всему – жизни, обществу, конкретным людям, своим и чужим поступкам – принято называть юношеским максимализмом. Максимализм подразумевает под собой бескомпромиссность в выборе мер и действий призванных максимально приблизить подставленную подросткам цель. В жизни большинства молодых людей наступает период, когда их требования к окружающим и оценки той или иной ситуации становятся более категоричными, а полутона и золотая середина в расчет не принимаются вовсе. Шкала ценностей знает лишь два деления – черное и белое. Поэтому данный возрастной период психологи часто называют периодом черно-белой логики. Он характеризуется крайностью и бескомпромиссностью в требованиях и взглядах, склонностью предъявлять чрезмерные претензии другим людям, чувством большой собственной значимости, желанием круто изменить окружающий мир. Максималист считает свою точку зрения самой правильной, готов бороться, противставать, спорить и отстаивать собственное мнение любыми способами. Как уже говорилось, юношеский максимализм свойственен определенной возрастной категории и базируется на эгоизме подростка, отсутствии достаточного жизненного опыта и гибкости мышления. В это время юноша или девушка чувствуют в себе силы спорить со всеми, отстаивая собственную точку зрения, как им кажется самую правильную. Хочется привести цитату, как нельзя лучше характеризующую данный период особенно резкими и категоричными, юные максималисты бывают по отношению к советам и ценностям старшего поколения. Отрицание устаревших норм и традиций может превращаться в настоящий бунт. Поиск жизненного пути, своей правды у максималистов нередко сопровождается конфликтами с родителями, отказом от общения и даже уходами из дома. Максимализм может ярко проявляться не только в семейных отношениях, но и в любви, и в дружбе. Категоричность и бескомпромиссность могут нарушать отношения со сверстниками. Например, незначительное расхождение во взглядах или невыполнение обещания может расцениваться как измена или предательство. Как ни странно, тинейджерство во многом повторяет кризис двух-трехлетнего возраста. Как двух-трехлетний ребенок впервые начинает осознавать себя отдельно от родителей, испытывать границы дозволенного, так и подросток пытается найти в жизни собственный путь, следовать им без поддержки окружающих. Ему становится необходима свобода действий, мнение о пределах которой у него и у его родителей может не совпадать. А если добавить к этому гормональные всплески и сдвиги, свойственные данному возрасту, то не будет никакого удивления в том, что спокойная жизнь вдруг закончилась. Теперь несколько слов о плюсах и минусах юношеского максимализма. Максимализм – это стимул для достижения целей. Это молодость и энергия, оптимизм и независимость. Это возможность быть особенным, уникальным. Это помощь в преодолении ряда трудностей, это смелость и уверенность в себе, это возможность стать полноценной личностью. Нередко проявление юношеского максимализма является хорошим стимулом при достижении заветных целей, например, в спорте или учебе. Тем не менее, максимализм – это неуважение к другим людям и игнорирование их мнений. Это частичное отсутствие связи с реальностью и упрощенный взгляд на жизнь. Это щедрый источник ссоры и конфликтов. Юношескому максимализму свойственны амбициозность, как я уже сказал, бескомпромиссность, вспыльчивость, категоричность, неуступчивость, самоуверенность. И все же надо помнить о том, что юношеский максимализм – явление временное. Суровая действительность быстро расставляет все по своим местам. И многие из нас впоследствии с улыбкой вспоминают себя о молодые годы. Поэтому отнеситесь к своему растущему чаду с пониманием и в случае острой необходимости обратитесь за помощью к специалисту. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал психолога Сергея Саратовского, ставьте лайки и задавайте свои самые животрепещущие вопросы, на которые я обязательно дам ответ. Всего вам доброго!